что туда входит, для чего он нужен, я их не отдал, они просрочены у меня. И свободный остаток, если и, в общем, он отсылается скриншотом в чат предпринимателя, осталось затрат, то ну, у меня, как предпринимателя, останется 518 тысяч. Привет, меня зовут Николай Ившин. Сегодня мы поговорим о ключевых показателях в бизнесе, конкретно про управленческий учет, что туда входит, для чего он нужен и как с помощью него зарабатывать больше денег. Я буду демонстрировать управленческий учет на экране компьютера, поэтому досмотри это видео до конца, в нем будет очень много всего полезного. Итак, перед просмотром поставь лайк этому видео, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Меня зовут Николай Ившин, поехали! Итак, управленческий учет состоит из отчетов. Это баланс, это отчет прибыли, это отчет движения денежных средств и еще я выделяю платежный календарь, чтобы не попадать в кассовые разрывы. Также есть подпункты, это движение денежных средств ДДС, не путать с ОДДС, с отчетом движения денежных средств. Есть блок планирования. Дальше есть настройки специфические. В общем, я покажу примерный отчет, так, ну, как это должно быть выглядеть. Итак, баланс, друзья. Есть, например, баланс, да. Я покажу, ну, как бы маленькую компанию, да. Там есть касса, ну, допустим, Николай. А здесь, а, допустим, лежит 113 тысяч. Там банк точка. Но, ну, лежит ничего, да, допустим. Есть проверочные всякие штуки. Даже мы можем проверить, сколько чего там правильно или неправильно ну, весли. Дальше есть дебиторская задолженность, это деньги, которые нам должны. И есть дебиторка, например, 295 тысяч, нам просрочили, деньги эти не отдали. Также у нас есть затраты, да, там 150 тысяч рублей, мы должны их отдать. Вот, ну, допустим, я должен 150 тысяч рублей отдать, я их не отдал, они просрочены у меня. И свободный остаток. Если кассу плюс дебиторку минус осталось затрат, то ну, у меня, как предпринимателя, останется 518 тысяч. Этот монитор меняется в зависимости от тех доходов и расходов, которые вы вносите в ДДС, о нем чуть больше, ну, чуть позже поговорим. Дальше вот эта дебиторка и кредиторка — это блок планирования, то есть мы ну, туда записываем свои платежи будущие, которые нам должны прийти. Итак, в принципе, по блоку «Баланс» мы прошлись, да, то есть этот отчет он должен собираться автоматически, он там перепроверяется, да, то есть это не просто цифры сюда вбитые. И, в общем, он отсылается скриншотом в чат предпринимателя да, там, на ежедневной, на еженедельной основе. В общем, все зависит от управленческой политики. Следующий блок, который мы рассмотрим, это блок прибыль. Какая у тебя прибыль, да, там, сколько ты заработал, сколько денег ты забрал, сколько у тебя там выручки, всего этого дела. Заходим во вкладку прибыль, смотрим, например, в 2020 году. Вся компания, вот если были бы еще направления, ну, то есть их тут нету, это такие тестовые штуки, ну, мы могли бы в разрезе направлений посмотреть. Итак, мы можем смотреть, что выручки компании составила да, за год там, 2, ну, 2 800, себестоимость была всего лишь 150 тысяч, видимо это какие-то услуги, валовая прибыль компании составила там, 2 700, общих затрат было 566 тысяч и операционная прибыль составила 2000, ой, 2 135 тысяч. Дальше пошли налоги да, на 66 тысяч за весь год, инвест-затраты 255 тысяч и осталась чистая прибыль. С чистой прибыли мы уже деньги можем забрать себе как собственники, что собственно делом и происходит. Да, вот они дивиденды, а, забираются под ноль и там, ну, в мае немножко осталось, да, там уже накопилось сколько-то в июне нераспределенной прибыли. Это те деньги, которые в принципе компания располагает. Дальше в этом отчете можно посмотреть выручка, там, что это такое. Да, там, ну, в основном это оплата от клиента и про, ну, там, прочих поступлений очень мало, да, какие-то возможно кэшбэки или что-то еще. Дальше есть себестоимость, да, там, это агентские вознаграждения, да, которые платит, видимо, сам собственник да, там, за привлеченных клиентов. Кто-то будет спорить, да, да, где тут еще какая-то себестоимость, а я эту статью туда хочу отнести, сюда, например. Окей, мы рассмотрим блок настройки, но все это ваша управленческая политика, а, то есть, как скажет собственник, да, там, так будет. Если собственник там, сказал, что это должно относиться к себестоимости, так то тому и быть. Если он завтра поменять свое решение, в принципе, это в настройках там, поменять не так уж много времени. Итак, дальше идем, общие затраты, да, там их вот здесь побольше. То есть реклама, аренда, там, расходы на связь почту, почтой, хозрасходы, заработная плата, комиссии банков, обучение персонала, там, а, прочие расходы. Можно посмотреть, как меняется динамика. Ну вот здесь, например, а, видно, что ну, заработная плата -то растет. Да, там, ну и с этой заработной платы, в принципе, растет оборот компании, что, в принципе, и как бы нормально. А, дальше идет инвест-затраты. А, ну, из операционной прибыли вычитаются налоги, и инвест-затраты получаем чистую прибыль. Дальше с нее забираем дивиденды. Итак, рассмотрели отчет прибылей, рассмотрели то, что можно его смотреть по статьям, можно в разрезе выручки там, себестоимости, себестоимость с выручкой дальше у нас раскладывается, то есть можно все рассмотреть по месяцам в разрезе статей, в разрезе там, типов статей. Дальше мы рассмотрим такой отчет, как платежный календарь. Платежный календарь – это та тема, с которой мы можем не попадать в кассы разрывом путем того, что мы его прогнозируем. Как здесь, например, что у нас на расчетных счетах там, на кошельках лежит там, 13, о, 113 тысяч, мы ожидаем, что к нам придет там, 60-29 там, мая, кстати, вот тут уже видим, ну, видим что просрочка поступлений сегодняшний день, там, вот он у нас, что нам не пришли эти деньги, а, возможно, просто учет ну, не до конца актуализированный. Но, в принципе, здесь вот поступление-поступление, в принципе, затрат нет, и мы в белой зоне. А дальше, если мы там запланируем себе там миллион дивидендов вывести, мы попадем в кассовый разрыв. Но вот я сейчас через планирование это, ну, в принципе, и сделаю. Собрался я, например, куда-нибудь, допустим, дивиденды хочу забрать, например, миллион рублей заполняя что я его хочу например забрать там 1 06 2020 вот и смотрим там например платежный календарь Видите, я упал в красную зону то есть у меня было 173 тысячи миллион ушел и вот как бы кассовый разрыв было все хорошо потом <режит> <режит> <режит> резко вниз и мы в красной зоне Итак, я из планирования это сейчас удалю, как бы это было графиком таким. Дальше. Что нужно заполнять, куда нужно вносить данные, что это все чудеса у нас там были. Движение денег. То есть мы смотрим, что есть у нас ДДС, отчет по движению денежных средств, так называется ОДДС. Это, по сути, скомпонованное движение денеж, денег по статьям. То есть у нас там не каждая транзакция прописана, например, оплата от клиентов была на миллион в первом, ну, там, первом месяце там зарплаты там 200 тысяч. То есть тут как бы я вам показываю по статьям конкретно, да, там, дун, дун, дун, дун, дун, дун. Вот здесь все подробно расписано. То есть мы пишем дата, да, там, статья, то есть какой у нас контрагент, сколько денег, с какого кошелька, да, там, примечание, да, там, приход денег за весь месяц. Ну, то есть как бы здесь можно все подробно посмотреть, что куда там уходило и зачем. То есть здесь каждую транзакцию мы записываем. Чтобы записывать все свои доходы и расходы, нужен ДДС на фоне этого ДДС. Это сердце нашего управленческого учета. Ну, По сути, и строится вся отчетность. Далее, планирование. Ну, планирование – это уже дополнительный такой блок, да, чтобы мы сравнивали свои текущие деньги на всех счетах с тем, что нам должно прийти и с тем, что мы должны потратить. Итак, вот смотрим планирование. Оно еще меньше э, ДДС. Да, там, вот здесь написано, да, например, 1 числа, 06-го, uh, RuVision YouTube, аутсорсинг, нужно отдать 150 тысяч. Дальше все идут оплаты от клиентов, да, там, как только они там заплатят, ну, в принципе, можно перекрыть эти... Я свой учет включил. Итак, то, что в принципе там, ну, вот один расход, да, там, ну, я показываю ну, такой супер позитивный, конечно, учет. Да, а, Бывают компании, в которых там больше расходов, да, там, меньше доходов. Ну, тут просто такой пример. Итак, ну, как бы всем желаю такого планирования, там, побольше доходов, побольше расходов. Дальше по настройкам быстро пробегу, что там есть видеоинструкции, да, там, есть вот, ссылка на меня. Да, ВКонтакте есть доходы-расходы. Uh, есть там, кошельки, которые можно добавлять, убавлять, да, там есть контрагенты. Uh, главное, главное, что вам нужно помнить, что это учет uh, другой компании. Uh, учет под вас uh, нужно формировать. Да, там, я внедрил уже порядка более 300 учетов. Uh, они вроде там, содержат там, и баланс, и прибыль, там, и ОДДС, и вот все, что я назвал в этом ну, выпуске. Но, блин, чуть-чуть и они разные. Кому-то надо по филиалам смотреть, кому-то по менеджерам, кому-то и по тому тому, у кого-то категории, по которым нужно делить там, штук 5-6-7-8, у кого-то есть сделки долгие, у кого-то есть тендера, стройка, там, я не знаю, 20 платежей по одной сделке, 20, там, 40 расходов по одной сделке. Когда учитывать прибыль, когда учитывать расход, как формировать с этой точки зрения отчет прибыли и убытков. Есть много-много-много нюансов, я бы ну, вот, рекомендовал именно тебе разобраться в своих нюансах, в своей компании, а не придумать там, ну, как бы, как бывает в других компаниях. Мы этим делом занимаемся, мы внедряем финансовых там, директоров на аутсорсы, прямо в вашу компанию, внедряем. Подобные учеты, да, там у нас там тютелька в тютельку все бьется, да, там, но не с первого раза, не с первого там, месяца, да, там мы преодолеваем как бы, очень много всего, чтобы настроить вот такой понятный учет для руководителя, для, для собственника бизнеса. Когда собственник мне говорит, как правильно, там, какую статью да, там, учитывать, я ему говорю: слушай, дружище, надо спросить у собственника, то есть он как бы подскажет тебе ответы на все вопросы. Потому что когда собственник участвует в, в этой всей штуке, он начинает управлять бизнесом. И управлять, в принципе, с помощью цифр. Ну и когда мы управляем с помощью цифр, прибыль у нас там чистая нь тьинь тьинь тьинь тьинь Ну и по сути с нее можно сделать глоток. Спасибо тебе, что досмотрел это видео до конца. Переходи на мой YouTube-канал, там очень много полезного видео. Обязательно ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы выкладываем видео каждый вторник и четверг, сильно заморачиваемся по этому поводу. Поэтому переходи, смотри, обязательно комментируй, обязательно пиши свои вопросы в комментарии, по ним мы будем записывать новые видео. Переходите на канал и смотрите новые выпуски.